Это э, экспериментальная операция на крысах. Было прооперировано достаточно много животных, которым была инсталлировано в контрольной группе твердомозговая оболочка, естественно, корсина, и были получены гистологические препараты. То есть я объясняю вам, откуда они, гистологии были получены. Все эти эксперименты провела я своими собственными руками, так же, как и осмотр гистологических препаратов. Создается просто карман, туда укладывается твердомоговая оболочка, но это аналог, понятно, что здесь мы ничего не перемещаем никуда. Ушиваются, ведутся также животные, как и у человека, по сути, все то же самое. Это анализ полностью лучевых томографий. Обратите внимание на этот скриншот. Вот такое же положение, здесь отсутствует фактически все зубы фазированы, везде первичная дегестенция во фронтальном участке пациентки. А здесь это 9 месяцев после операции уже начинает формироваться минерализованная вот потихонечку замыкательная пластиночка. Это тоже вот все скриншоты до и после. Она, конечно, очень тоненькая, это достаточно все сложно, но за счет того, что и клинически, сопоставимо, мы и клинические рентгенологические признаки наблюдаем стабильные результаты без рецидивирования, сохранением объема мягких тканей вновь, в новом объеме, в новых тканях сопоставимо, тогда это все-таки образование вестибулярно-замыкательной пластинки. Это твердая мозговая оболочка, на которую реагируют вот таким образом наши клетки. Они мгновенно все ее узнают, потому что она для них является родной, нативный, так как это логенный препарат. И вот она вся прорастается судами. Это а вот как раз препарат, который... вот. Установлена субпериостальная твердомозговая оболочка, дала через 14 дней у крысы, не, просто другой метаболизм, рост новой костной ткани. Вот эти все препараты, это сделаны вот после эксперимента, проведенных на животных. Это а, стабильные результаты порядка, Наверное, где-то 6-7 лет после операции. Это уже наблюдения такие длительные достаточно для рецессии Дисны, потому что классически мы через 6 месяцев можем уже оценить результат и сказать, зарегистрировать его в продонтальную карту и сказать успех да, от поверхности корня. Здесь применялся тоже твердая мозговая оболочка, корональным методом была одиночная рецессия, перемещенным корональным методом было прооперирована пациентка. Здесь создание прикрепленной десны было основным мотивация для операции, это была предортодонтическая подготовка. Обратите внимание, вот эта пациентка, это называется критически тонкий биотип Дисней, вы обратите, видите, просвечивают корни зубов. Девушка обратилась ко мне, ей было 27 лет, вот с генерализованными рецессиями 26 зубов. Вот, вот такая картина, полость рта у нее была везде. Ну и с еще хуже, как бы сейчас вы увидите тоже ее снимки. Это то, что произошло после первой операции с твердой мозговой оболочки Через 4 месяца это результат. Это тоже та же пациентка, это третий сегмент, та же работа. А вот у этой же пациентки э, ситуация на верхней челюсти до и после операции. Здесь было прооперировано, она комбинированным методом. то, о чем мы говорили, что применение аутотрансплантата в ее случае нам позволило установить э, пластический материал только в области вот этих двух зубов. А все остальные зубы пришлось применять э, твердую мозговую оболочку, потому что объема трансплантата у меня больше негде было его не забрать, не взять. Ну вот из такой, да, клинической ситуации, это то, что мы получились не через 8-9 месяцев. Это та же самая пациентка, как вы поняли, только в первом сегменте. Также вот, получилось забрать трансплантат только на область 13-12 зуба. Сопоставимо применение и твердой мозговой оболочки, и аутотрансплантата. Во всех группах исследования комплекс тканей формируется обязательно повторно. Даже если произошли какие-то осложнения, на самом деле вот эта хирургическая травма, когда мы травмируем надкосницу, отслаиваем полнослойную лоскут и травмируем комбиальные слои надкосницы, всегда приводит к росту к регенерации мягких тканей в этой области. Но установка именно твердой мозговой оболочки, в связи с тем, что она сохраняет свою нативность, дает нам рост ткани, и ее применение дает стабильный результат без отсутствия рецидивов. За счет твердой мозговой оболочки мы также меняем биотип десны. И в значительной мере за счет травмы от операции, не только, но и за счет биодеградации твердой мозговой оболочки. И твердомозговая оболочка, она имеет э, такой индукционный момент, она стимулирует остеогенез и остеогенезосификацию. То есть, когда она применяется как мембрана, это не тема этого доклада, но когда она применяется как мембрана непосредственно, она тоже на ее месте э, возникает костное отстание, не мягко комплекс. Когда она кон кон кон кон кон контактирует именно с самым костно или с, на с, на с нативной костью. В рамках этого доклада я, конечно, же, рекомендую применение такого пластического материала при хирургическом лечении в Дисней двуслойными методиками, там, где вы не можете применять аутотрансплантат или его недостаточно. Образование в зоне установки комплекса костной ткани соединительной дает нам право говорить о том, что это долгосрочный результат, с благоприятной перспективы изменения биотипа десны. Да, сейчас у нас вышел новый препарат. Мы стали применять твердую мозговую оболочку в измельченном виде. Это готовые уже флаконы с препаратом для заполнения парадонтальных дефектов. В тех случаях, когда только мембрана не обойтись, и когда мы имеем костные парадонтальные дефекты, Достаточно удобно, она очень хорошо схватывается с крови, и она такой, как, как костный клей, прям такой образует англомерат, очень удобно, глубокие, острые парадонтальные дефекты она заполняет. Очень давно еще в Омске было исследование, в 86-м, что ли, году, там доктор делал это вручную, просто сам нарезал эту твердую мозговую оболочку и заполнял, получил очень хорошие результаты, на связи с тем, что Технология на производстве не возымела да, никакого действия, не было препаратом как таковым, она так и осталась. А тут мы вот возродили его вот, исследование, подняли и получили свои очень хорошие результаты, но вот это уже похоже, что это только-только вот мы сейчас начали этим заниматься, буквально год последний. Всем спасибо за внимание, если есть вопросы, я готова на них ответить.